Свободная касса, добрый вечер. Так, мне пожалуйста дик чикин смол азиатский и картофель фри. Извините, но у нас такой дик чикен бик. Хорошо, пойдет. Какой будете соус? Нет, спасибо. Mm, то есть сырный? Нет, спасибо, то есть без соусов. Mm, а, хорошо. Окей, ваш заказ дик чикен бик азиатский, картошка фри и два сырных соуса. Я сказал без сырного соуса. Леоня, Леон, иди проведи картой. О. Не желаете принять участие в нашей новой акции? А что за акция? Э, пожертвуйте 300 рублей голодным детям Купчина. А, не, не, спасибо. То есть вы не желаете пожертвовать деньги голодным детишкам? Нет, нет, нет, нет. нет. Э, это ваш окончательный ответ? Да, а -а -а -а. да, да, да. Вот у вас у самого дети есть? Мужчина, какая разница, я просто хочу есть. Лёня, Лёнь, он не хочет жертвовать деньги голодным детишкам. Я иду, иду, а. Вот карта, на, на. А. <свистит> это что за фигня? Почему BigDig такой маленький? Извините, но это азиатская кухня, по их меркам это достаточно большой LongDig. Надоели нудные кассиры, заказывая еду не выходя из дома. Delivery Hub а только по промокоду, а вот и я они. Деньги, давай, су. Деньги, Ситлама. Извините, но это азиатская кухня, по их меркам, это достаточно большой long dig. Long dick. Long, dick. long, dick. long dick.